Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим тушенную скумбрию. Для этого нам понадобится скумбрия, репчатый лук, морковь, перец болгарский, масло растительное, чеснок, соль, перец черный, перец душистый горошек, лавровый лист, укроп сухой, петрушка сухая, паприка сладкая, кориандр молотый, томатная паста и вода. Морковь натираем на средней терке, измельчаем чеснок, мелко режем лук. Перец режем кусочками. Скумбрию разрезаем, чистим, вытаскиваем кости. В глубокой сковороде разогреваем масло. Обжариваем чеснок и лук до золотистого цвета. К нашему луку с чесноком добавляем морковь, обжариваем еще минутки 2-3. Добавляем наш перец, тушим еще две минутки. Далее к овощам добавляем наши специи, зелень, лаврушку, рыбу, перемешиваем. Доливаем воду. Добавляем томатную пасту. Все перемешиваем. Воды добавляем столько, чтобы покрывала нашу рыбу. Тушим на медленном огне минут 30-40 под закрытой крышкой. Наша скумбрия готова, можно кушать. Приятного аппетита!